Видео предоставлено специально для сайта 812photo.ru Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Авель и сегодня я расскажу вам о двух замечательных устройствах, призванных облегчить тяжкую ношу фотографа. Первое устройство – это беспроводной пульт Pixel Opelus RV221. Его можно эффективно использовать в радиусе 100 метров от приемника. В комплектацию входит приемник, провод для подключения к фотоаппарату, пульт дистанционного управления и 4 батарейки типа 3А. Это устройство имеет 16 каналов. В обоих устройствах панель управления каналами находится возле батареек. Для начала работы необходимо выставить тумблеры на пульте и на приемнике в одинаковое положение. Приемник устанавливается на горячий башмак вашего фотоаппарата или на любое другое устройство, где есть фоторезьба. К фотоаппарату же он подключается специальным проводом, который входит в комплект. На приемнике находится кнопка включения, при нажатии и удерживании которой приемник включается, о чем нас сигнализирует красный светодиод который продолжает мигать, если приемник включен. Устройство имеет четыре режима съемки. Первый режим — это обычная фотосъемка. Мы нажимаем на кнопку. Срабатывает автофокус. Дожимаем кнопку. Срабатывает затвор. Второй режим — это мультисъемка. Мы нажимаем кнопку. Срабатывает автофокус. Дожимаем кнопку. Срабатывает затвор. Если удерживать кнопку, то операции будут повторяться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Третий режим — это бульб. Для его активации вам придется включить режим бульб и на вашем фотоаппарате. Вы нажимаете кнопку — срабатывает автофокус. Вы дожимаете кнопку — срабатывает затвор. Вы отпускаете кнопку и ждете нужное количество времени. Потом снова нажимаете кнопку и закрываете затвор. Четвертый режим это режим таймера. Он просто активирует режим таймера на вашем фотоаппарате. Приемник можно использовать без пульта для бульп-съемки или же вместо кнопки спуска затвора. Для выключения нажмите и удерживайте всю ту же кнопку. Светодиод замигает чаще, и устройство выключится. Второе устройство это интервальный проводной пульт Pixel TC252. В комплект входит сам пульт, провод для подключения к фотоаппарату, а также две батарейки типа 3А. У пульта нет кнопки включения. Он включается и выключается автоматически. Этот пульт обладает всеми теми же функциями, что и предыдущий однако он дополнен еще и другими функциями. В режиме «Бульб» при срабатывании затвора начинает работать секундомер. Так что вы точно знаете, сколько секунд прошло с начала съемки. А в режиме таймера вы устанавливаете не только через сколько секунд сработает затвор, но и сколько секунд будет продолжаться ваша съемка. А теперь я вам расскажу об основной функции этого пульта. Это съемка таймлэпсов. В меню Delay, нажав на центральную кнопку на джойстике, вы начинаете процесс установки времени, через которое начнется ваша фотосъемка. И посредством джойстика переходите в меню Long. Здесь вы устанавливаете время вашей фотосъемки в минутах, секундах и часах. Вы устанавливаете нужное время и переходите дальше в меню ITVN. Здесь вы устанавливаете интервал, через который будет проходить цикл вашей фотосъемки. Это сделано для того, чтобы ваша фотокамера успевала записывать снимки на карту памяти. Затем вы переходите в меню N. Здесь вы устанавливаете число циклов. То есть сколько раз будет повторяться процесс съемки. Лично мне больше подходит первый пуль, потому что таймлапсами я не увлекаюсь. Однако мне часто нужно провести автофокусировку, находясь в кадре. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и удачных вам кадров!